Привет! С вами Амир Исламов. Это небольшая подборка видеоуроков с советами по работе в программе Figma. Видео больше для начинающих пользователей, так как более опытные, скорее всего, ничего нового для себя не откроют. Все уроки без воды, только сути по 7-8 советов. Первая часть. Поехали! Начнем с простого совета по дублированию объектов. Чтобы скопировать слой, нажмите «Alt» и потяните в сторону. Я думаю, это всем уже известно. Но чтобы быстро копировать ряды слоев дубли, вам можно один раз скопировать на определенную дистанцию, к примеру, 25 пикселей. И дальше достаточно нажимать клавишу Ctrl D. Либо на маке e Command-D. Раз, два, три. У вас будет автоматически копироваться объект на такую же дистанцию, как это было сделано в первый раз. Удобно, особенно при работе с карточками. Один из примеров. Сдублировали. Зажав Alt. Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D. Вторая фишка поможет вам быстро перемещаться внутри слоев, не пользуясь мышкой. Иногда бывает это удобно. Чтобы перемещаться по структуре слоев вверх или вниз, нажмите на Tab. Для перемещения вниз, для перемещения вверх нажмите Shift-Tab. Перемещение происходит внутри группы объектов либо фрейма. Чтобы открыть группу, нажмите на Enter. У нас скрывается группа. И теперь мы перемещаемся уже внутри этой группы. Наружу он не выходит. Чтобы снова переместиться наверх, не пользуясь мышкой, нажмите на Shift-Enter. Готово. Для быстрого изменения начертания в тексте также удобно пользоваться горячими клавишами. Чаще всего я использую клавишу Ctrl-B, чтобы сделать часть текста жирной. Выделяем. Ctrl-B. Ну, либо Command-B на мафе. Все, текст у нас стал жирным, здесь автоматически меняется его начертание. Также его можно сделать курсивом, Ctrl-I, если шрифт поддерживает данный вариант. И подчеркнутым, к примеру, ссылку Ctrl-U. Либо можно сделать ее и жирный, и подчеркнутой, нажав Ctrl-B и Ctrl-U. Гораздо быстрее, чем перемещаться мышкой вот сюда, особенно если у вас проект большой. Четвертая фишка про быстрое изменение границы текстового поля. Частенько бывает, что вы выделяете какой-то блок текстовый, печатаете в нем текст, раз, два, три какой-нибудь рандомный, оставляете вот так, а потом у вас свободное пространство. Чтобы убрать его, вам можно нажать вот сюда вот, автоширина. Все, теперь у нас границы подстроятся под размер текста, но гораздо быстрее пользоваться такой фишкой. Дважды щелкаете на границу, раз, два. У вас автоматически идет подстройка, также быстрее, чем тянуться вот сюда. Такие вот микро взаимодействия вроде мелочь-мелочь, но в итоге экономит вам прилично так времени и лишних движений. Особенно часто бывает с кнопками. Вы случайно где-то сдвинули, либо также ввели текст и у вас не хватило немного текстового поля, и потом вы выравниваете этот блок, у вас вот не сходится ни туда ни сюда. Щелкните дважды, все, идеально. Жалко, что нельзя делать то же самое обратно. Пятая небольшая фишка поможет вам быстрее изменять свойства объектов. Например, размер текста. Я хочу, чтобы вот этот абзац был чуть большим кеглем. Можно прицелиться вот сюда. Так. Либо вручную поменять размер текста, либо прицелиться вот здесь вот. Оп, это сделать иногда не очень таки просто. И потянуть ползунок в сторону. Ну, либо вручную задать размер. То же самое касается других пунктов. Нужно попадать вот сюда вот на значок. Гораздо проще нажать на клавишу Alt. И тогда смотрите, у нас вся область становится активной для изменения. Я уже на автомате всегда нажимаю на клавишу Alt. Alt. Все. Не нужно тыкать попадать значок, особенно если у вас маленький монитор, либо плохое зрение. Alt. Готово. Вся область у меня стала доступной для изменения. То же касается и перемещения объектов по X или Y. Удобно. Удобно. Шестая микрофишка ⁇ быстрое изменение непрозрачности слоев. Чтобы быстро изменить непрозрачность, просто нажмите на цифру на клавиатуре. Примером, я хочу сделать непрозрачность этого слоя на 50%. процентов Нажмите цифру 5. У вас автоматически изменилась вот этот вот параметр. Либо 10. 80 70 чтобы сделать значение к примеру 54 нажмите на 5 и 4 быстро чтобы вернуться к 100 процентов нажмите на 0 тоже бывает полезно а вот седьмым пунктом я пользуюсь чаще всего она позволяет быстро сворачивать ваши группы фреймы папки и так далее для примера вы в порыве своей дизайнерской фантазии наделали кучу кучи групп, папок и вам теперь нужно искать вам нужный объект либо быстро навести здесь порядок первый способ это нажать на alt и на группу чтобы свернуть какую-то определенную группу alt и щелкаем на стрелку можно все развернуть можно все свернуть второй способ выбрать группу и нажать на alt l также помогает быстро свернуть всю группу объектов промо alt l вся группа свернулась и третий вариант, который я использую чаще всего у меня обычно вот такой вот хаос образуется я вроде и папки все создаю но где-то к середине работы у меня вот такой вот полный хаос беспорядок и конечно же выбирать каждую группу сворачивать ее не очень-то и продуктивно гораздо удобнее нажать вот сюда вот на свободное пространство и теперь Alt-L это горячая клавиша, которой я пользуюсь чаще всего хаос, альт-л, порядок. Быстро и удобно. Завершающая в этом уроке восьмая фишка, очень часто мной используемая, это быстрое копирование свойств объекта. Наверное, ни для кого не секрет, что вы можете быстро скопировать определенные свойства, например, градиент, Ctrl-C, нажимаем сюда, перемещаемся на квадрат, Ctrl-V. Все, этот градиент переместился от круга к квадрату. Также можно ставить его и на треугольник. Ctrl-венер. Можно по отдельности скопировать и цвет. Но чтобы быстро скопировать все свойства, включая его настройки, скругление, эффекты, заливки и так далее, нажмите клавишу Alt-Ctrl-C. Выберите прямоугольник, Alt-Ctrl-V. Вот. Ctrl V. Также переместили все свойства и на треугольник. Это бывает удобно. К примеру, у вас есть какая-то фигура со скругленными углами. Прямоугольник. Ну, допустим, на сайте это у вас форма. Форма для оставления заявки. И где-то снизу вы создаете такую же форму, но уже прямоугольную, не квадратную. И чтобы вам не смотреть, какие здесь настройки скругления, какие здесь свойства заливки, вы нажимаете Alt Ctrl C. И здесь Alt-Ctrl-V. Если здесь выбраны стили, они также быстро у вас сдублируются с одного слоя на другой. И второй способ, который я еще чаще, наверное, использую, это копирование свойств текста. Один из примеров я сейчас сделаю редизайн сайта. Вот старая версия, вот новая. И мне нужно какую-то часть текста скопировать отсюда вот сюда. Мы его дублируем на наш слой, для примера. Да, у меня заданы здесь уже настройки стиля, стиль текста, стиль типографики и стиль цвета. Можно задать здесь стиль. Выбираем. Также отдельно выбрать цвет заливки. Да, так делать можно, но это лишние движения. Гораздо проще выбрать нужный стиль. Alt-Ctrl-C, Alt-Ctrl-V. Все, у нас автоматически скопировалось. И текстовый стиль и стиль цвета. Сейчас они стали идентичные. Очень круто, круто, особенно если вы хотите примерить какие-то свойства одного текста на другом Ну, допустим, я хочу посмотреть, как будет выглядеть у меня заголовок зелененьким и таким же размером. Alt Ctrl C, выбираем нужный объект, Alt Ctrl V. Все, он стал зеленым, таким же размером. Это действительно классная, мне кажется, фишка, которая экономит ваше время. Это были все фишки на сегодня. Если вам понравился этот урок, обязательно подпишитесь на канал. Смотрю много людей, смотрят на канал, не подписавшись, это очень важно. И также подписывайтесь на блог в Инстаграме и ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Ставь лайк. До следующего видео. Пока.